Всем добрый вечер. Комментировать, наверное, быстрый комментарий дам. Хотели в первом тайме за счет флангов вскрыть оборону соперников. Наверное, не получалось это, хотя были на первой минуте момент, где могли забить, не реализовали. Потом пропустили невынужденную контратаку, хотя знали, что есть очень быстрые футболисты, которые на себя берут, в принципе, еще пару моментов из-за этого возникало. Но создали моменты тоже в первом тайме, который не реализовал, это что касается первого тайма. Что касается второго тайма, тоже опять же сразу вышли, был момент, не реализовали. После этого получили опять быструю атаку и получили пенальти. Пришлось сделать замену, наверное, чтобы немножко выпустить быстрого игрока, который мог сдерживать атаки. И после этого немножко поменяли в перерыве рассказали ребятам как хотим выигрывать то есть это сначала сравнять счет потом забить чтобы выиграть ну в принципе какое желание продемонстрировали ребята то есть сами видели выиграли этот матч для коллеги питания момент с отраженной пенальти стал ключевой вы знаете, в футболе разные ключевые моменты. Ключевой момент был, когда мы не забили на первых минутах. Ключевой момент были, когда пропустили контратаку. То есть они вот из ключевых моментов, наверное, складывается, э -э Складывается результат. Кто-то допускает ошибки, кто-то не допускает. Еще один вопрос. Редко, наверное, увидишь, когда игрок проигрывающей команды получает карточку за затяжку времени. Как прокомментировать вообще? Вы имеете в виду... Когда его меняли? Ну, я не знаю, еще насчет этого с ним не разговаривал. Может, он не понял, кого, кто кого меняет. Может быть, из-за этого. Дякую, коллеги. Давайте отпустим Артему Викторовичу. Подякуем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.